Прошлась немножко с другой целью. Да, если все люди, которые здесь есть, ну, кроме неё, не знали до этого и знали, на что они идут, то расскажите, на что вы шли сюда, чего вы ожидали здесь услышать, и что вы услышали, чего вы не услышали? Ну, Во-первых, хочу сказать, что ну, то время, которое я здесь потратила, оставила или использовала, я его использовала, использовала, используют. Вот, э, прожив немало лет, я, наверное, кое-что знала. Но э, все равно сегодня пообщаюсь с вами, услышала. Конечно, я не получила маленький период, можно сказать. Что то, что я делала, нужно делать систематически. Это раз. Вот что я, конечно на зеркало пою, буду делать, я это обещаю буду делать. Вот. Узнала, конечно, тоже плюсы большие, что нужно все-таки себя держать в рамках, не держать, но все-таки, наверное, прислушиваться к организму – это раз, это так нужно, он мудрый, и он сам себе подсказывает. Но то, что мы узнаем, общаясь с вами или общаясь с умными людьми – это большой плюс. И поэтому вам огромное спасибо, что вы уделяете время нам, проводите с нами столько времени, рассказываете еще раз, еще раз напоминаете, что это плюс нам, что… Мы хотим, вы хотите нам помочь и хотите сделать так, чтобы мы стали лучше здоровыми. Спасибо. Здорово. А теперь скажите, пожалуйста, реально вообще при правильном знании, при правильном действии перейти э, рубеж 100+. Ну, я, я думаю, реально. А мне не очень хочется этого пока А зачем? А потому что у меня есть мотивация. У меня э, на руках внук, о, с которым я уже 10 лет, он и я, мы твои. И то есть мне бы это не помешало. Вот. Мне хочется, чтобы он в институт поступил, мне хочется, чтобы он в армии служил, если это будет дождаться, увидеть. Наверное, что Бобаружский тоже полезные знания перенял бы Ну, да, вот э, насчет питания, он молодец. Он пепси эти никогда не пьет, газировки не пьет. Колбасы бы вообще не покупал. Не потому что я не хочу, он его не ест. У него грудка куриная, и все. Вот это я, ну, не так, салат, аукции, помидоры, это все. Вот. Не потому что я его учу, может, он просто винт потому что он готовит, а я, нет, и колбасы даже если я ему покупаю, он ну, может кусочек съесть все, страна я наличит, поэтому экономим деньги, мы его Поэтому мне, конечно, очень учиться. ну это одна мотивация, а скажем своим подругам рассказать, что можно жить иначе, что становиться резидентами больниц, клиник, врачей, лекарств, аптек и быть за экспертом в таблетках это чушь полная. Я это Просто... на работе делаю. Иногда даже вот, иногда даже спасаю. Есть мудра вот эта, которая если вдруг сердце, даже заведующую я спасала. Мне прибежали Алексеевна, ну, покажи свою мудру. Я показала. Спасли да, спасла. И на работе уже несколько раз так делала. То есть есть, сколько еще узнаете, вы полезно? Я по возможности стараюсь. если Я мало того так, такой человек, что я живу, я люблю все делать вот и то. И поэтому, если там вот что-то касается, я это предлагаю не потому, что я хочу помочь, а уже то, что я на себе проверю. Я предлагаю ей спасибо.